Привет всем, учитывая это непростое время, я решила сделать вам интереснейший курс по восстановлению спины в другом формате. Это и формат записи, и формат наших встреч групповых в Zoom. Курс включает в себя три занятия и три занятия записи и две встречи в Zoom, где я отвечаю на ваши вопросы и даю вам обратную связь по курсу. Что включает в себя этот курс? Этот, включает... этот курс включает в себя техники. Проверенные техники... Из моей индивидуальной терапии. Проверенные техники из моей практики массажа. Это не физические упражнения на растяжку и тому подобное. Это именно энергии. Это именно техники простые, понятные, эффективные. Из области целительства самомассажа и из области энергетических практик. Для этого вам не нужно э, знать какие-то определенные вещи. Все будет очень просто и понятно. Что принесет вам еще курс помимо здоровья? Вам этот курс принесет независимость. Почему? Независимость на первом плане от таблеток, от уколов, от бесконечных процедур, диагностики, всевозможных сдач и анализов, за которые вы платите довольно-таки большие деньги. Посчитайте, сколько вы уже потратили, так сказать, на эту. Проблем. А эта проблема все кухнет и кухнет, требует новых финансов и никуда не отходит. Так вот, этот курс позволяет экономить ваши финансы. Почему? Потому что у вас пропадает зависимость. Как от бесконечных процедур у массажистов, у остеопатов, у терапевта и всевозможные э, процедуры и так далее. От уколов, от таблеток, от каких-то других э, скажем так, медикаментов и э, определенного материала. Здесь вам потребуется только ваша концентрация, желание помочь себе, ваши вашей группе, и ваша голова. Курс уникальный еще потому, что я там даю определенные целительские техники. Целительские техники, которые помогли уже многим А еще я даю вам бонус. Бонус, который называется энергетическая работа. Я даю вам определенную энергетическую практику, которая вас, которую вы можете применять в любом в любой области вашей деятельности, и тем самым, даже в это непростое время, быть и финансово успешным, и здоровым. Приходите на курс, жду вас, курс платный. Стоимость всего лишь шестьдесят евро. До встречи.